И давай мы сегодня еще поговорим чуть-чуть на тему будущего. Мы когда-то делали стрим с тобой в декабре, и там четко увидели февраль и те события, что прошли. Мы тогда, конечно, это все завуалировали, но это было, это есть в открытом доступе. Давай сейчас посмотрим, как будут развиваться события мая, июня, июля, август, дальше. Просто прочувствуем. Угу. Вот вообще берем событийный ряд, который мы видим, слышим, читаем, пока абстрактный от нас. Вот то, что происходит в объективной реальности, что мы можем сказать и прочувствовать по объективной реальности. Каким будет май? Угу. Угу. Активное действие, ну, как активное действие, я так чувствую, что сейчас просто вот э, идет активный заворот или разворот событий. Угу. Как будто, знаешь, как точка бифуркации, да, и она как бы вот сжимается для того, чтобы развернуть, ну, вот уже поменять там можно. Чтобы изменилась игра. Да, да. Угу. И причем в этой точке Образно я буду говорить Участвуют Украина, Россия И Беларусь почему-то угу. И при этом У Беларуси Даже позиция более значимая В этом Может быть Может быть у нас на территории Какие-то будут переговоры Не знаю Угу. Я, то есть получается Беларусь будет играть какую-то роль какую-то роль и причем игре. она немалая роль такая какая-то значимая угу. Угу. Ага, это ты знаешь это вообще на самом деле вот именно сейчас события меняются вот именно сейчас ну, конечно, меняется. Да, но, но это правда. Вот они сейчас прям меняются. Угу. Это выглядит как, знаешь, как... Э, как сказать? Пленка, пленка, как бы вот... Э, под, знаешь, как пазлы подбираются. Вот, вот как-то вот так оно выглядит. Угу. Или стеклышек, угу. фильтров. Вот так оно. И в июне, что будет происходить в июне тогда, если в май пошли уже изменения? Потому что май был плохим. Вот угу. сразу можно сказать. Мы не да. будем комментировать, насколько да. плохим, но он был очень плохим. Угу. А вот если его прочувствовать, посмотреть, это был месяц действительно Июнь, очень, очень суровым напряжением. Да. Июнь событийный месяц. Угу. А, Опять-таки событийный в плане информации очень много будет каких-то инф, информационных угу. но сразу скажу, что хорош, то есть в, в хорошем русле угу. но это прям знаешь, как выглядит июнь как как, как вот, если хлеб поставить печь в духовку угу. И он начинает вот так расти. Вот угу. это вот, вот так. Почему-то, кстати, хлеб пошел. Не просто так, наверное. Угу. Мир приходит на украинскую территорию? Угу. Угу. То есть ее Даже на самом деле хлебом пахнет. Я вот сейчас сама в шоке. Знаешь, вот именно такое даже чувство А хлеб у нас к чему? Это к миру? К миру. Конкретно. Ну и ты знаешь, все-таки успели ли посеять в пылу боевых действий? Mm -hmm. Либо же еще могут быть проблемы с зерном в мировом масштабе. Украина была очень большим поставщиком Может. зерна. Mm -hmm. И тогда очень многие лишились действительно хлеба на столе. Ну тогда, если это вот так брать, то тогда это, эта тема будет стоять в июне. Потому что я вот прям чувствую, июнь наполнен информацией. как это хлебный кризис. Да, угу. как растущий хлеб. Вполне возможно будет тема такая актуальна. Посмотри отдельно Беларусь, какие у нас события происходить будут. Будет ли у нас движение в развитии, Будет ли у нас движение к свету? В мае да, или в июне? май-июнь. Беларусь. Угу. <laughs> Май, Беларусь информационно зажата, закрыта, угу. конкретно закрыта и прям даже как а, глухаря прям. Чувствую, ну, то есть, глушится. Угу. Июнь, Белоруссию. <звёздная> <звёздная> <звёздная> Сейчас попробую на слова выслать. в принципе, наверное, получается, июнь он тоже выходит как, знаешь, как в ограничениях таких, то есть как в рамках ограничений, или как сказать, как трубопровод, блин, не знаю, объяснить. Как труба такая, большая труба по всему июню проходит по Беларуси. Но о чем это, я не, не совсем... Как так? Самое главное. Звучит, я... большая труба проходит по Беларуси. А сама... Это про нефть? А нет. А самое главное, что вот эта труба, которую я вижу, она вот проходит. А я, кстати, как в этом, когда там коронавирус начинался, угу. мы же не знали еще ничего. А вот на, на март я видела вот этот жгут, да, непонятно. Угу. Это вот казался. А сейчас вот я вижу трубу, но при этом... такая большая труба. Но в ней течет световое такой как расплавленное золото, может, как световой какой-то такой эффект внутри трубы, но он а -а -а. зажат, ну как бы как, ]Ok. ну, вот ограничен, но по всему июню. Хорошо, а мы-то, коль мы сидим, и мы видим вот эту штуку. Тебе не я хочется не могу эту понять, трубу убрать. Чем, даже еще как хочется, ну, потому убирай. что то, что меня уже улыбнуло даже это. Я поняла да. приблизительно о чем это. Мне мало того, ей хочется перекрыть. Вернуть на место. Угу. Перек... Ой, вообще я знаю, что о чем это. Эта утечка. Сто процентов надо перекрывать. Угу. Золото должно быть в Беларуси. Да. да. А золото это люди, между прочим. Угу. И полностью наполняй все это дело светом и угу. расширением. Угу сделал <г reprogram> угу. а в июле что будет А, ну и еще экономическую ситуацию прочувствует а, россия украина беларусь опять таки мир доллар евро Но когда ты произнесла а, доллары, евро, мир, вот это все, у меня пошла. Ты знаешь, что пошло? Дымка. Дымка именно. Здесь будет абсолютно точно какая-то заварушка с этим делом. Угу. Как, как ну, она сейчас уже есть. Непонятная такая ситуация, когда. У меня такие вещи я. Угу. Давай. Ладно, проехали тогда. Это поехали дальше. Мне подбирать слова сложно, да, угу. потому что. они... Угу. А что дальше? Ну смотри, в принципе год, скажу так, он вот этот год, он такой поджимающий ну, наши почему-то ноги такое чувство, как будто сковывает ноги, то есть сложнее, сложнее. Вот он, если вот я дальше чувствую, то а, мне как бы хочется каждый, раз, то есть я чувствую каждый раз так замедляется движение ног угу. и останавливаю, то есть они по итогу останавливаются, им тяжело идти вот так, угу. и замирает, угу. или даже сказать, ну да, замирает, лучше так сказать. Хорошо, в России. А я не выделяла сейчас, я как раз взяла, да, ты же сказала смотрела. Россия, да, ты сказал, сказала угу. да, комплексно. Угу. скажу так это точно вот у меня весь да, прям до конца этого года у меня год мутный и события будут меняться они в, они в тумане как все но они непредсказуемо угу. меняющиеся, непредсказуемо меняющиеся. А, да и даже даже люди, мы сами вот люди выглядим как частички пара, то есть все отделенные какие-то такие, как вот в паре, в паре, то есть он непредсказуем гроза будет или дождь, или солнце то есть вот оно оно как будто постоянно меняющееся постоянно, постоянно как будто э, зде, э, сложно описать Mm -hmm. я, бы, да, вот я бы сказала так, что сейчас, вот то, что я вижу, время, когда нет решений, ни одного решения. Даже нет ни у кого вообще решений, никаких, то есть вот не составлен план или как даже не знают, как действовать. То есть время, когда создавать, надо. Время создавать. Вот прям время я бы так сказала, да. Ну так давай создавать, потому что вот когда начинаешь щупать, уже вот, угу. два раза камеру выключали, слушай, когда начинаешь щупать, ты понимаешь, без создания никак, потому что очень много идет а, ничего, информации. Ну даже что, информация ждет рассеянное бы. сознание, понимаешь, вот, а надо создавать. Ну, давай создавать И давай создавать Что в Беларуси Начинается рост экономики Развивается сельское хозяйство Мир а Люди развитием занимаются И саморазвитием Инфодайинг Очень быстро развивается И помогает быть искренним, честным и настоящим Угу. И человек убирает в своей жизни ложь, злость, обиду, вину, манипуляции. И вместо них в его жизнь входит любовь, искренность, открытость. Тепло пошло. Угу. Тепло пошло. Солнышко давай в Беларусь. Угу. Курс белорусского рубля. Давай плюс плюс минус два с половиной, от двух с половиной до трех. Вот в этом mm. коридоре. Два с половиной. Два с половиной. Тогда фиксирую два с половиной. Кстати, тогда очень хорошо зафиксировали в феврале. Он все вернулось. Два с половиной курс. И он держится. И здесь в свободном доступе можно менять валюты, как хочешь. Все ограничения. Вы сразу закладывать ограничения. Все ограничения, вот как эта труба, которую мы убирали, вот точно так же угу. все ограничения в бизнесе отменены. И у нас свободная экономическая территория, угу. офшор, и налоги меняются на благодарность. И люди, разворот, ага, и люди активно развиваются, осознают важность того, что надо развивать и образование, и медицину. И смотреть за дорогами, и смотреть за то, чтобы было чисто, аккуратно, коммунальными службами и так далее. И люди охотно на благодарностях это все держат на высоком уровне. И прекращаются всякие военные игры. Это не белорусские игры. Угу. Начинает развиваться сельское хозяйство очень эффективно. Кермерское хозяйство очень быстро развивается. У меня знаешь, что люди начали расти. Вот я прям ты говоришь, я это все делаю, и вдруг я ловлю информацию, что люди, люди именно как растут. Это как внутренний мир их растет. Угу. А, ну, То есть пошло развитие духовных людей. Угу. Прям крепчают угу. это как о силе иммунитета даже вот просто вот сила идет угу. а посмотри будут ли игры со здоровьем дальше вернуться или тут же ковид или еще что нибудь вот попытки ли? будут точно угу. я сразу их убираю но они настолько мелочные эти попытки то есть знаешь попытка а она оказывается, знаешь, как будто у людей уже иммунитет. Я не, не по-настоящему физический иммунитет говорю сейчас, выработан, а именно иммунитет к этим вот, к вот этим играм. Как будто вот попытка бросить, а оно не распространяется, как зараза. Попытка бросить, а оно не распространяется, как распространялось тогда, 19-20. Угу. То есть как будто вот... Эта игра уже людям не заходит. Выработался иммунитет. Неинтересно. Это образно. Будут попытки. Их нет. Лучше я их опять. Угу. А как дела будут обстоять на Украине? На Украине? Угу. Будет ли идти процесс восстановления? Будет. Сто процентов будет. Угу. Уже летом будет. Может, летом будет? сто процентов. А как Россия с Украиной разберутся по границам и по контрибуции? Ой, это я не... У меня такое чувство, что все останется пока, как было вот до войны. Угу. У меня такое чувство. Но при этом... Чувство общения То есть Украина и Россия У них такое есть чувство Обмена информацией Такое чувство даже как будто ну, Мирное соглашение Которое предполагает помощи Вот, вот. То, есть, То есть Россия будет помогать угу. Угу. Слушай, а вот сейчас, получается, все иностранцы ушли из России. Там только и смотришь, как они отчитываются, кто очередной уходит. Кто-нибудь вернется или. Иностранцы? Да. Ну, разные иностранные фирмы, магазины там и так далее. А, а будет возвращаться, будут. Будут возвращаться. Угу. Угу. И на Украине будет сто процентов поток возвращаться. Возвращение. Угу. Угу. Как-то при этом Беларусь улыбается. То есть такое чувство... Я не знаю, но какая-то роль Беларуси конкретно в этом. Угу. Улыбка есть, короче. Угу. Будет ли достигнуто соглашение, что офшор в Беларуси? Уже в этом году. Давай создадим. Потому что... Давай создавать. Давай создавать. Хочу здесь офшор. Это правильный подход. Это очень быстро разовьет экономику. Волненосно. Волненосно. Да, это правильное решение. Но которое требует очень большого силового потенциала. Да, Чувствуется, что в Украине будут приняты правильные решения угу. по этому вопросу, кстати. А Украина опережает Беларусь, она первая попробует прыгнуть вот, в офшор. Оно вот, тоже висит и чувствуется, что Украина вот. становится офшором, но на ней обжигаются и люди. Я просто чувствую вот этот поток туда. Угу. И это правильные будут решения такие. И Беларусь таким образом может увидеть это и как знаешь в этом потоке и сама угу. просто видишь если проявиться. если через Украину то там есть очень большие риски там а, да риски обмана конкретно вот ты прям словила информацию то есть решение правильное но Украина утечка то есть там есть обман угу. А Беларусь просто, вот я чувствую, как Беларусь именно благодаря Украине потоку вот этому, она вдруг раз и осознает, осознает да, и как это проявляется на фоне этого потока. Угу. Есть такая огромная вероятность, да. Угу. Но в Украине будет правильно. Угу. Угу. А Хорошо. Украина восстанавливается за счет кого? Есть ли там вливание Европы, Америки и так далее? Тяготит mm -hmm. она больше в ту сторону или в российскую? Мне хочется сказать, Ах. что российская. Но я, может быть... Я знаешь, как скажу, я знаю, я чувствую или попытки, или как это, или предложение э, там, помочь Украине Европы, э, Америке, может, да? Но как-то это выглядит невыгодные условия для Украины. Вот я не знаю, как это объяснить. Mm -hmm. Но я чувствую в этом тяжесть. То есть, знаешь, как будто помощь, но я почему-то... Я чувствую, как мне тяжело, как будто на меня грустно валили. Вот, ну, мне, ну, конечно, это же не становится. Вот какая-то такая... А вот с Россией у Украины идет легкость. Угу. Я не знаю, я так чувствую Я в политике вообще не разбираюсь далеко даже и не влажу, угу. но я так чувствую Я чувствую легкость именно в этом, между этими угу. И опять-таки я Беларусь вижу улыбки. Угу. И эта улыбка какая-то она теплая очень, как будто не знаю, как сказать, как родители смотрят на дитя Хорошо. Ага. Как инфидайлинг будет развиваться в ближайшее время? Ну вот, начиная с мая по, по августу. Можно до конца года? Проявляется. То есть гораздо как солнце. То есть ярче, ярче, ярче вот так. Угу. И такой мягкостью чувствуется. Мягким, мягким. Теплом что ли, я не знаю, как будто вот э, мягкость идет. Угу. Он проявляется только в Беларуси или по mm -hmm. другим странам? Везде. Угу. Хорошо, что нам надо сделать для того, чтобы... Может, -то, какая-то информация висит. Что мы сделали для того, чтобы инфодайм быстро начал развиваться? Чтобы, чтобы это сделали, ничего. То, что делаем, вот прям у меня сразу ответ. У меня было двигаемся в правильном направлении. Угу. Вот так. Делаем и делаем. Да. Потому что э, все сценарии, которые нам предлагают там, с рекламой, с продвижением и так далее, У -у -у. они чужие. Они не, не а, ложатся на инфодайм, угу. они не в них, да, да, вот в них нет жизни, вот нет я и хотела жизни, сказать. Да. В, них, в них нет этого тепла. Комашка. Агу. Угу. На самом деле, когда мы берем информацию по чувствам В чем самая большая сложность В том, что когда ты видишь информацию, которая тебя не устраивает А мы два, два захода сделали, чтобы записать то, что вот сейчас будет выложено в эфир а Когда ты видишь ту информацию, которая тебя не устраивает, ты ее меняешь Ты ее меняешь на ту, которая бы была приемлемой когда распространяются там, заболевания или когда падает экономика, когда распространяется бедность или когда утекают кадры. Когда, когда, когда вот эти моменты, они не, они не должны остаться зафиксированы сознанием человека. Когда мы фиксируем сознанием, о, интересно, а будет там война или не будет там где-нибудь в каком-нибудь регионе, да, и человек устремляет туда свое внимание, все, там начинается создание войны. Вот этого делать нельзя. Это то, что телеграм-чаты, вот это, это и ошиб ошибка. Телеграм-чаты, разные каналы, они ведут к тому, что увлекают да, людей да. в создание военных игр. Возьмите, что предшествовало двадцать второму году? Как набрали обороты игра в танки? Вот казалось бы, это не связанные вещи. Ребят, но вы воевали, вы воевали уже несколько лет. Вы тратили деньги на танки, вы тратили деньги на то, чтобы пострелять по людям. И поэтому сегодня, когда человек в телеграм-чате смотрит, и там выстрел в другого человека, он воспринимает это как компьютерную игру. А за этой компьютерной игрой стоят жизни людей там стоит здоровье людей, там стоит психическое здоровье людей. Так вот, большего вреда ничто в этом мире не причинило психике людей, как игра в танки, как а, религиозные разные выносы ответственности, как а, все, что связано с магией, все, что связано с ритуалами. Везде, где человек вынес из себя Бога, вынес ответственность и начал лгать себе, это одна тема недоразвития даже не просто недоразвитие, это тема прямой деградации человека. Но очень быстро эта деградация обрушилась и пошла, когда начались вот эти компьютерные игры, военизированные. Угу. Когда дети стреляют, убивают пришельцев там и так далее. Это разрушает психику. И это в дальнейшем позволяет это стрелять становится в нормой, людей. Да? Это становится нормой. А это не должно быть нормой в обществе богов. Это в обществе дебилов такое норма. И поэтому будет хвала тому человеку, тому программисту, кто напишет разумные игрушки, в которые бы играли наши дети, в которых в основе будет любовь, в которых в основе будет искренность, в которых в основе будет жизнь, продолжение рода. Ну как же, это же неинтересно. Подождите, а так вам вот... интересно проживать боль? Да. А вам интересно проживать убийство? Так где же ваш интерес? Все-таки честно себе скажите. Или вам интересно, когда больно другому человеку? Но ведь это же вы плюете в свой собственный колодец, потому что вы впадаете в циклическую ошибку и будете потом проживать эту боль сами. И вот, когда мы смотрим будущее и чувствуем его, мы берем это все через чувства, те моменты, где мы видим боль и страдания, мы их убираем. Мы их убираем осознанно. Поэтому я надеюсь, что третья запись, да, она неинтересная, на самом деле, по сравнению с теми двумя, она неинтересная. Но мне нравится та работа, которая проведена. Я знаю, что все будет хорошо. И я знаю, что в Беларуси будут специалисты. Я знаю, что Беларусь будет развиваться. Я знаю, что Беларусь придет к офшору. Пусть даже пока не нарисовался прямой вариант. Есть вариант только с оглядкой на Украину. Но он уже есть. Значит, во время следующих погружений будет и прямой. Наше сознание создает. И наше – это не только зайцевая схватка. Угу. Наше – это каждого человека. И когда вы научитесь концентрировать внимание на любви и на счастье, и осознанно будете учиться создавать свою жизнь и брать ответственность за нее на себя, тогда мы будем говорить о счастливом будущем, о том, что золотой век стартовал, а именно к нему мы осознанно и стремимся. Да. Когда... Будем создавать не из страха, а из, из слабости, а из силы. А из силы и из любви. И из любви. Да, и именно силы это и о целостности. Сила как целостность. Из любви. И пусть этот подкаст третьим разом, лепшим часом, придет в широкие массы. Не забудь вырезать начало.